В Казанском федеральном университете с 1 по 2 марта проходит медиафорум «Студенчество и вызовы цифровой эпохи». Организатором медиафорума является Казанский федеральный университет при грантовой поддержке федерального агентства Росмолодежь, а также при участии международной ассоциации студенческого телевидения МАСТ. В рамках конференции был создан межнациональный совет МАСТ, который должен будет решать вопросы сохранения межнационального, а также межконфессионального взаимодействия студенческих медиацентров. Практика показала, что другие государства присмотрелись.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 нас этому учат. Я в журналистике очень много лет, но никогда так остро не ощущала эти вопросы, которые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 Возглавить межнациональный совет согласился ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Такие форумы проводятся по стране достаточно часто и их количество достаточно большое. Но мне кажется, сегодня на этом форуме была решена главная задача, которая стоит сегодня перед страной, перед молодежью. В тот момент, когда национальные вопросы становятся одними из главных в странах, как раз был создан Межнациональный совет и возглавил его как раз ректор КФУ Гафуров. Мне кажется, это очень правильное решение. Казанский федеральный университет для проведения медиафорума и создания представительства был выбран не случайно. В университете функционирует собственный телеканал «Универ-ТВ», который входит в ассоциацию МАСТ и предоставляет свой видеоматериал для первого всероссийского студенческого телеканала, который начал вещание 25 февраля. Медиафорум рассчитан на представителей пресс-службы вузов, студенческих СМИ, студентов и преподавателей факультетов журналистики. Олег Кашин, Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, универ